Прямо подъезда, да? да. А кто-нибудь пострадал? Не, ну, мы не в курсе, мы тут работаем. Так, это, это мат, да? Вот оно. Ну, ты его и тянешь. Да, это ну другой был. Но... Это вообще... что произошло когда это было это было в пятницу в 1955 взрыв был вот здесь вот боеприпас взорвался в полисаднике, там уже забросали значит выбило окна разбило котел отопительный в комнатах побило там много вот мы просто ну, чудом остались живы Потому что случайно пошли в спальню. Как бывший военный, думаю, что это мина была. Потому что она написанная. Минометная обстрелка. Минометная, обстрел. да. осколка осколков очень много. Вчера у нас целый день стрельба была. С утра и до вечера. Я никуда не ходил, но так слышал, что стрельба была очень красивая. Сегодня затише? Да, сегодня тихо. Занимался спортом, пробежку делал вокруг микрорайона. И где-то в пол девятого попал под обстрел. Первый раз метров четырех взорвалась, мне бросило взрывной волной. Ну, общупал, вроде целый, побежал прятаться в дом в арку. И буквально через две минуты второй взрыв... Во дворе этого дома и осколок вылетел, перебил ногу в двух местах, вот. ну, позвонил на 103, ребята подъехали на полченцы, на скорой, и забрали, привезли меня сюда. Два человека, а вот воронка. Здорово, чтобы и Что? человек Что произошло, когда это было? Это было вчера вечером, в 6 часов в районе Мы шли с молодым человеком и начали бомбить. Прям снаряды недалеко падать. Мы решили забежать в подъезд. Забежали в подъезд. Как раз мама говорила по телефону. Я осколком мне в телефон попала. Вот видите. И фалангу оторвала. Молодой человек вообще две ноги пробил. Насквозь. Ну, Если бы телефон, не знаю. Осколок бы прошел. Летом вот такое было. Потом более-менее как с осени подутихло. И вот. Наверное даже хуже, чем было. Вчера хуже, чем летом Столько жертв. Обстрел начался с 8 утра. И ночью, наверное, закончился. Центр так, по крайней мере, не обстреливали. Окраины, да. Я жила на окраине, на Бесарабке, на 6-7. Там каждый день бои. А сейчас в центр уже бьют. А сейчас по центру стали так сильно. Так сильно не били. много бомбили вчера? Да, целый день. Ну, страшно было, не? Да, страшно, как -то. что? Ну, уже более привык. Два миномета, реально, наверное, надо... Честно, мне кажется, что миномет. Коль то, что садится. Из храма домой вернулись, а тут такое, да? Да, ну дочь позвонила говорит, ваш дом попало. Ну, мы пешком. Уже не ходил транспорт, поэтому мы пешком пришли. Это где-то километра три с половиной от центрального храма. И вот это все застали. Добрый. И мы сейчас поднялись, пришли, посмотрели. Ну, мы в шоке. Ну, мы в шоке. Ну, что не твари делают, а? Что не делают? Куда не бомбят? И опять же говорят по украинским, а стреляют сами по себе. Ну, можно вот так делать. Ну как? Я, внук, учится, и я... Стреляйте, пожалуйста, убейте его. Вот я сама россиянка, я поражаюсь. Я поражаюсь, я, поражаюсь. я приехала сюда. Я поражаюсь. Пусть он сдохнет, пусть он будет проклят. Ему Путин в четверг отправил официальное письмо. Прекратить огонь, прекратить. И он его прекратил. Пять бомб упал в Это разве можно так? Ну, у меня слом нет. Пусть они будут прокляты все. Я ценю, и тягни бок, и Кличко, и Порошенко. Весь их рот. Дети, родственники, близкие, родные. Пусть они сидят в подвалах, как он президент заявил такое. Ваши дети будут сидеть в подвалах. Нет, тварь, твои будут сидеть. Вы просто шли, на, шли по улице просто... в магазин. Или... Нет, я просто вышла с дома, когда начали бахать или как-то надо отпускать снаряды. И Побежали в подвал. Сын успел, с мамой Хранили ноги? Ну да, все раздроблено. Разбинтовать больше не, не надо. Пальцы на спицах. Доктор пытается спасти, но что там пятка там вся мелкая. Скорость. То есть как бы там ничего не остались. Вот, как мне жить? У меня сына надо на ноги подымать. Надо замерять. так хорошо, хоть в сейчас бесплатное лечение дают. Лежала на кровати. Разбухнула, как вот сейчас. Я начала одеваться. Колгатина в ней была. Спортивные натянула. Сумка там стояла с чем с документами. Тонометр. Она всегда там. Но я бы ее не взяла. И только потянулась, видать, мобильный лежал, на, на тумбочке, вот этой рукой белой. И повернулась я сюда, что-то что взять, одеться, наверное. Смотрю, она мне что-то не помогает. Смотрю, она меня вот так вот висит, на шкурке перебитый И кровь хлынула, я выскочила, полотенце висело там. Ну хорошо сосед был мой, Ярославик. Они тоже бежали. Славик, снимай ремень, перетягивай жгутом. Она очень ремнем с ним. Показала, где перетянуть. Он хорошо перетянул за меня, и эту сумку он схватил мне. Вот это, как у каких выбежал. Вот, поляком. мне меня одеться не во что. Вот дали бутылку. То все в крови. Мне даже одеться не во что. Это, это да? Да. Так это уже убран. Мы в подвале дома сидели с 9 утра до 3 дня. А много ребят сейчас в школе осталось? Много народа разъехалось? Я не знаю, мы в среду только узнаем. Мы пока созваниваемся. То есть у вас год. до этого еще занятия не было? Вот у нас да. каникулы, сегодня мы должны были с каникулы выйти. С 7 утра до 8 вечера. Украинская армия не стеснялась в калибрах и в количестве снарядов. Цели не выбирали. Снаряды падали на детских площадках, в больницах, в школах. Это 65-я гимназия Триумф. Сюда попали три снаряда, пробив крышу. Пока мы снимали в этой школе, начался новый обстрел горлов слышно крупнокалиберная артиллерия и запуски установок град.